Первое тоже, что я хочу показать, давайте, давайте. это вот фиолетовый график такой появляется, да, то есть красный график – это российский рынок фондовый, да, с 2006 года, а зеленый – это индекс доллара к мировым валютам, и синий – это, соответственно, фондовый рынок американский. То есть я здесь хочу показать определенную закономерность, то есть когда имеет смысл, ну, то есть смысл формировать позиции, портфели некие долгосрочные, да, То есть VIX – это индекс страха, индекс волатильности. Вот мы видим в 2008 году, российский рынок падает, американский рынок, конечно, падает поменьше, чем российский, но взлетает индекс страха, и взлетает там на 300%, ну, на 200% взлет происходит. То же самое наблюдалось там в 2011 году на коррекции российского рынка и американского рынка. И вот то, что мы наблюдали сейчас: да, то есть коррекция российского рынка, коррекция американского рынка, взлет индекса страха индекса волатильности, сейчас он снижается. И здесь, соответственно, вопрос в том, что нужно смотреть, вот именно ну, очень важный показатель индекс страха, ВИКС значение да, для инвесторов, с тем, чтобы понимать. То есть, к чему я показываю, да, я показываю, потому что сейчас очень много страха. Сейчас очень много страха, сейчас коррекция, здесь, соответственно, как дальше пойдет ситуация. Прогнозировать сложно, но принимать инвестиционное решение, то есть индекс должен еще там снизиться, да, то есть он еще должен идти пониже, и я думаю, что здесь вопрос, наверное, где-то еще ну, месяц-полтора, да, то есть рынки могут порасти, будет возможность для того, чтобы закрыть свои позиции. В заключение я хотел показать тоже такой вот график, который меня тоже немножко напрягает, что все-таки мы можем увидеть вторую волну снижения. Еще раз к вопросу о том, чтобы лучше увеличить долю консервативных инструментов, лучше по возможности закрыть кредиты, лучше сократить позицию в акциях там, до 25%, 20-25%, это индекс умных денежных потоков. Да? То есть то, что мы наблюдаем сейчас, несмотря на то, что а, они очень активно входили на низах, Ну, то есть, вот синий график сверху это получается индекс Dow Джонса, а красный график это а, индекс умных денежных потоков, смарт-мани да, индекс. И то есть можно видеть, что на самом дне, на самом высоком уровне страха, когда индекс волатильности взлетел просто в космос, то умные деньги очень активно нарастили свою позицию на рынке ценных бумаг, в то время как он в это время вырос еще не очень сильно. И буквально быстренько закрылись на предыдущей коррекции, потом снова увеличились. И вот в этом флете, в проторговке про диапазона мы наблюдали, что умные деньги все-таки незначительны, но они продаются, да, то есть они закрывают свои позиции, это то, зачем я слежу, то, что является ключевым для нас в рамках и закрытого клуба инвесторов, в рамках того, что, допустим, очередной взнос, который буду осуществлять в проекте миллион долларов моему ребенку, он будет пойти в консервативные инструменты или в надежные дивидендные акции, потому что вот я вижу вот эту вот тенденцию, что немножко тоже происходит сокращение. Не бегство. Как мы видели, допустим, в 2008 году на протяжении всего года, ой, в 2018 году на протяжении всего года «Умные деньги» покидали рынок. Сейчас это такое, такая осторожная продажа. И вот то, о чем хочется поделиться сейчас и рассказать, что, в принципе, если не было значительных активов на рынке ценных бумаг, то в этом случае, наверное, имеет смысл там, процентов на 10-15 купить, потому что все-таки «Умные деньги» находятся. У кого были активы, лучше сократить уйти в консервативную часть и готовится к очень хорошим, шикарным возможностям следующей половины 2020 года. Приоритет за долларом. Здесь очень важный будет показатель, нужно понимать, что вот мы смотрели на этот показатель, да, несмотря на то, что доллар печатают, индекс доллара к мировым валютам, он фактически не падает. Вот когда он начнет снижаться, падать, да, вот тогда надо быть осторожным, тогда надо, надо из доллара выходить и уходить в золото. Но пока вот он ровно себя чувствует на протяжении апреля, мая, месяца, да. То есть не видно таких, таких резких коррекций, движений вниз. вот что, что, что будет О чем будет сигнализировать, что индекс доллара пошел вниз? Это будет говорить о том, что увеличилась скорость обращения, увеличиваются инфляционные риски. То есть напечатанные доллары, они начинают реально сказываться на тех, кто держит доллар. Падение индекса доллара к мировым валютам, это говорит о том, что если у тебя доллар то поставь, и он и индекс этого доллара падает да, к основным мировым валютам, то твои доллары обесцениваются. И поэтому тебе нужно искать альтернативы. То есть пока, пока этого падения нет, да, то есть пока этого не видно, потому что нужно понимать, что в кризис самое главное это ликвидность. В кризисе самое главное иметь ликвидный инструмент, который не очень сильно будет обесцениваться. Да, то есть в кризис падают практически все активы. И когда люди считают, что они в кризис Заработают, да, они зарабатывают не на том, что шартят, да, а зарабатывают на том, что к моменту пиковой ситуации, к моменту, когда у людей паника, к моменту, когда нет никакой абсолютной ликвидности, никто никому не доверяет. У тебя просто есть актив, который упал меньше всех. То есть доллар тоже упадет. И опять же, вот, ну, давайте посмотрим, например, золото, да. То есть, посмотрите. Когда началась, началась коррекция, допустим, на, на российском, так и на американском рынке, вот мы видим, да, золото, казалось бы, надежный инструмент, что с ним будет, антиинфляционный инструмент, но оно тоже падало, оно тоже падало, все падало, а доллар рос.